И чё, народ, всем привет. Чё, столкачь сегодня у нас? Э, не смог, короче, записать. Вчера, поэтому записываю сегодня, <сёк> <в Оли>, поэтому <сёк> видос чуть позже выйдет, чем обычно. Так, давай сориентируйся, чё у нас там по заданию. И вот этого челика должен разбагрить, Добраться вместе с Бродяго до убежища. Стрелка в крепости. Стоит остерегаться зомбира, на котором могли потревожить фонолитовцы. Так. что то мне подсказывает, что стрелок, похоже, на втором этаже сидит здание Ура. давай я туда поднимусь сейчас это как говорится и узнаем где он там сидит заседает так ты здесь тут может ты стелок ну что расскажешь э -э, подожди стелок и полагаем мы за проготягами пришли чтобы решить вашу проблему да, это я. Честно говорю, не ожидал я, что бродяга придется с подкреплением со стороны. Должно быть хорошо общий В любом случае, всегда способному брату Сталтеру. Бродяга сказал, что вы поможете мне, если я помогу вам. Тем более, мне нужно поговорить с тобой. Повлей это очень важно. Окей, поговорить? Кажется, я знаю, о чем идет речь. Твой командир отправил тебя одного за мной, чтобы я тебе все выложил на блюдще с голубой емочкой Говоришь так, будто бы я далеко не первый. Всему есть своя цена, за знания, которые я обладаю, я заплатил больше, чем мог бы себе позволить. Очень понятно, в любом случае я согласился помочь разрешить вашу проблему с монолитом в обмен на, испол... на информацию о зоне. Понятно, так полагаю. Однако некоторые ответы я обязан получить сам, и только через может дать мне эти самые ответы. Нашли зато не секретное оружие, которое вот бла-бла-бла, которое может помочь себе фантом этого убить. Подготовиться к финальному гравку. Короче, понятно. Старым прибежище под агр агропробом, короче, держи свои записи. Ой, чуть не забыл. Я встретил доктора, короче, передавал тебе привет. Он все еще жив. Он единственный из старых друзей, что у меня остались. Надеюсь, я еще смогу его увидеть. Спасибо, это очень много для меня значит. Вот он бой с фанатиками. В этом районе есть еще одна секретная лаборатория в ней я еще не был но я подозреваю что там есть часть решения загадки мне хотелось бы чтобы ты отправился и проверил остались ли там какие-нибудь документы или данная зоне или чем-либо связано с ней окей схожу смотаюсь а, подожди мне для начала наверное, продать эти стволы бы прицельчик здесь нельзя снять я бы хотел бы еще перекусить бы немного вот. Вот этим перекусить. Это у нас бабы чили. Мы на чили. Давай еще. Вот теперь он точно не голодный. Подожди, у нас тут. У нас тут штурмуют, что ли? Не, пока вроде не штурмуют. Но нам надо, типа, сходить в лабу проверить. еще продаться нужно. Я вот не помню, проверял ее в что серии. О, проводник. Так, твои маршруты, так, затон, пути проводника, да, к Юпитера, плипеть на А.С. Идет даже, выдвинусь к косарей. Так, видишь, просто ремонтик, ты не торгует, да? Вот такое ты вообще. Ну, вот, прикупить, давай вот это мы избадри, короче, вот снайперскую винтовку держи. Пистолет он почему-то не покупает. Ну да ладно, тоже вес. Тоже деньги стоят хорошие. Так. Этот торговец, он, короче, походу не работает. Мужик вообще обиделся на всех. Ну? Можешь играть на свою снарягу. Но это тоже типа ремонтника. Ой, блин, кстати, наш костюм. Давай перед тысяч, Все идет. Костюм еще надо было ремонтировать. это Никуда от этого не денешься. Если нужно, что, Слушай, вопросы... у Он у вот нас был слишком уж состоянии, чтобы ремонтировать его самостоятельно. Давай сейф. перезарядка Так, ну кстати, патронов у меня подожди, что-то мало уже на эту пушку становится. Вот 50 в запасе. А здесь. Ну, здесь, конечно, побольше, но, блин. Ладно. Еще на бы а Пока винтовка снайперская есть. Мне, в принципе, все устраивает. Жмаков там выхлестывать. Это кто там плоские че все она пережила первое попадание это в принципе не опасно вот там ой пожопей короче два попадания по плоти я правильно иду ну, правильно, но надо вот туда идти, короче, в ту сторону. Так. Долг быта. На ведь сюда, да, вроде? Да, дом быта. И по идее вот должен охранять монолит. Ну, вроде как. Сейчас мы это и будем проверять. Ну что, здание, конечно же, со снайперская винтовка это такое себе. О, сидят же мыхи, блин. Смотри на них. Ладно. Но ну, а сбежать в любом случае. Куда от этого не денешься. Сейчас будет мясо. Ну все, замес место пошел. Я не знаю, сколько там внутри. Человек 15-20, мне кажется. Ладно, уменьшаем их количество постепенно. Сайга. ошибвочку давай сюда свою подожди я не вижу здесь чисто говоря, это зомбированные там вроде мотов ведь был такой серьезный пол дядька Туда, ну о чем я говорил блять, а я еще сохранился, а тут два зомбака. Ну, давай, ладно, с кем нибудь одним из них разберусь, по, полу, по быстрому ваш даже подбегу. Ну, давайте, выходите, товарищи. Так, и давай музыку опять потише сделаю. Что-нибудь идет там вообще? Где Где вообще? Что это вообще такое, блин? Ко мне стены просвечивают? Так, ну тут они точно не зайдут. Господин Малови, дойдет туда, или как? Вроде он не спешит, пока что. Надо по головам работать. Надо уметь боезапас. Вон монолит из -был. Так, у меня боезапас заканчивается. Тут, все будет, чтобы задники пришли бы. глянуть что у тебя там было Филимп, блин. отсюда идет или наверху тусуют непонятно что -то. Короче, механик Монолита был. Так. У этого можно выбрать Ох, 500. Я не знаю, какую-нибудь такую винтовку взял бы, конечно же. Чисто боезапасов чтобы было. Вот там блять. Бай ладно, пока шмонаю их, О, калак. И сразу такой блин пошел сын, прокруглен, обворовывает. Это моя работа, их кто-то обворовывать, не твоя. А ч ты за винтовка такая? Чем стреляешь? Блин, стреляет она моими патронами. Соединить глушителя, соединить прицел. можно слышать как повешу боезапас тебя был слышал ну есть есть немного так ладно и глушитель кстати 57 прикольный можно взять это такое кемтических прицелов крепления так ну тут я немножко и не то что не против я надеюсь приняли а в здесь какой давай вместо всех этих пистолетов так я вас хотел выбросить а -а -а. переместить переместить, переместить, ВСС взять, я, конечно, под НАТО что-то, а вот, давай, ладно, ЛР, вместо ВСС, переместить, все, нормально, нормально, ЛР, -очка, где моя, о, Будет что-то автоматическое пострелять. Вот это вот все нужно взять, обязательно. Все, пошли на верхние этажи. Разлутались эти трубаки. У тебя что было? А тебя уже побрали. короче смотри можно починить лучше чего давай так а мне инструментов не хватает слышь ну тут можно короче запчасти какие-то поменять на своем оружие его он на броне там чтобы потом можно было легче починить ну да вещь полезная когда я не знаю если я сюда в следующий раз приду здесь монолитаться наверное может опять заспавнится и факт на вероятность есть так и тут мне сейчас наверх надо подняться а, включить этот лифт так давай сюда наверное на самый верхний этаж да Джелучика, да? Я понял. Давай, сей последний, последний сейвец. Буду поплохело, походу. Ну игре ну конечно скорострелья скорострелья года то и явно не хватает понятно я опять на убрать свою Хорошо. опять когда Серьезного у него не было. Спички давай. Все. Все готовы. Ну, здесь так Нормально он. А тут зомбированный, смотри, стоял. все давай добро сюда на базу пригодится. Че у тебя было Лешка маньяк вообще с Ксюхой. Сейф Мало ли Так, где бы тут их активировать, а? Дорогу подскажем Все странные какие-то, во не стреляли Что, что ли опять то на все? Да, на все. Так, У нас что, перевес? Да, у нас перевес. Заведеть. Выбросить, выбросить. Я не знаю, давай вот это выброшу. Еще что можно подняться, нифига себе. Кстати, бормовичок у этого такой моднявый. А у него состояние убитое. Мне жалко. Я бы по фану походил бы. Он скорострельный. И много боезапасов себе вмещает. Все, генератор запустили, можно спускаться ниже. Ну что, погнали в лабу? По патронам. Ну, такое, если я просто эту М-ку скину нафиг. Мне в принципе вот это снайпа, я не знаю, но мне хватит, я думаю. На да И, конечно, можно здесь какой-нибудь калашников ещё с собой, пистолеты эти просто нафиг повыкидывать. Переместить. Переместить, переместить. Просто на всякие пустые будет калашников и большим боезапасом. Так. Дай фонарик. Эй, вот сюда. Так быстрее спускаться. Так. А слушай, давай какой-нибудь может еще нацеплю. Мм, это не хочет. Ладно, вот Стандартно походим. И опять же музыка, музыка, музыка, давай музыку. Итак, ну тут походу эти бюро как будто обитают или как их? Так, подожди, а что конкретно у меня там хотел в этой лаборатории поискать? Документы или что там? Ладно, поищем, найдем что-нибудь. там всякую, да? Ну, там кто-то плюкает, или мне кажется. А, тут ушканы, блин, Господи. О, смотри мелкий заценку Вот и все закончились так документики документики документики ай-яй-яй не те документики нашел так костюм же не сильно порвался вот такой я слышал починил бы а, 91 что там 90 процентов чинит это 80 вот это, наверное, 90, 85. Ладно, давай, тебя. Нашибка монолита. Ну и противогаз тогда заодно, да? Где там вот этот скотч? Давай, вот так. Кстати, можно без без нашивки. А, на пофигу. Так, тут ничего не валяется. Но... Вот документы. Это не обновлено, подожди. Ну что, ну сюда лучше. Это, блядь... Баллон из трубы что ли выпал? Конечно, здесь надеюсь, сюда никто сейчас не выспечет. Так, описание... А, ну мне тут, походу, надо еще задание, ну, какие-то поискать, походить. Тут, вроде, по идее, сколько там, может, три штуки должно быть. Каких точно. А, блин, если тут... Мне сильно же мяхнет. Мне не сильно. подсказывает, что немку у меня же боезапас заканчивается. Ну, еще есть нормально живем. А чтоб сейчас какая тут гавасиси на меня не выскочила внезапно. так, но ну я не двигаюсь. блин, не помогает это, да? Что это за тайный проход такой у вас тут это я его не помню патроны советские какие-то лежат тага почту вот, по кругу вот так вот да да ну кто узнал что за место я, кстати, раньше про него вообще не знал. Давай, колак бери. А здесь что у нас? Может тоже это интересная нычка, не так, хватит меня своей херней бросать. Я же доберусь, блин. Опа, слышали? Мистер СНОРК. но ну уже явно тут не один, да? Я так понимаю. Опа, опа, опа, опа. А это мне уже не нравится. Да контролер, походу, уже. Чего? здорово а мы от вас вычистим? да-да-да уже блять убегаю найду только то что мне надо так вот здесь точно так -то бюрок сидит так минус один. лил блять, нищебодно. Что живой? А -а -а. Ну а тут вот еще, быстро, я не знаю, мало ли что лежит. Здесь что ли еще где-то обитает? Где-то на стенке походу. Давай, схожу скажу туда, налево. Ну, мне в любом случае тогда в эту ширину надо прыгнуть. Но сначала я сюда дойду. Подожди, а что если я... Вот ну, так сделаю. Я так хуже видно. Это хотя бы все желтое. Потом а вообще нифига не видно. Уходи отсюда, мужик. Хожу отсюда, мужик. А ты где вообще, слышь, дядька? Как вы пускадук стреляю. Подродом он на коллаж, смотри, трачу. Который тоже уже, смотрю, идут. Ну, магазин еще есть. Это главное. Так, мужик, а ты где? Мужик. Мужик. Смотри, как я это с делаю. Я понял, мужик просто так показывает не хочет. Значит, идем ниже. Подожди, мы, мы ж тут были уже. Значит, мы тут были. Ясно. Короче, нужно нам идти в ту расщелину, короче, просто прыгать. Так. Ну, явно не тут. Так, мы там шли вот так вот, шли. Помню здесь перепрыгивали. Потом тут сохранялись. Поднимались. Ну, что-то ему тут явно плохие. Потом сюда вроде как я шел. Господи. Контролр, блять. Мужик, ты ч? А, давай бронебойные заряди. Ну все. А где ты прятался? Вот ну, с косяком. Контролер был. Идут покурить. Всякое запрещенное. Ладно, что, давайте там серию завершим, продолжим уже в следующий раз, вам сохраню сейчас на троечку. Все, ну я с вами был Зазепа, все, лайкосик, подписочка, всем пока.